мы ее убрали сделали перегородку которая вытягивается это полиуретан 120 плотности. вот тут еще отверстие сверлится в принципе не крашеный можете посмотреть вот он в комплекте весь шуточка рамочки это первый был улик он сетка вкрученная здесь но она будет впаиваться, вот как в этом уроке она впаяна. Вот так вот. Вот. Вот литковый заградитель. Материал очень крепкий. Ну, вы слышите по звуку, наверное. Вот он. Он уже так слегка подустал. Перевозок мы его носим, таскаем. То есть, очень... Очень удобный материал, теплый, плотность 120. Не пенится, не пригорает. Все. Кто желает, может в таком виде получать в полной комплектации. Но будет он еще и грунтованный. Вот так. Это будет в районе 250 гривен. Планируем еще сюда, увидел видел, кормушку, которая вставляется, она может в разные эти пазы вставляться и размер гнезда уменьшается, увеличивается. Это у немцев такие есть кормушки, из полиуретана сделаем, но это не сейчас, чуть позже. Вот. Ну, в общем-то, вы все видите, качество покрытия. Вот такой он, вот такой вот он. Не крашеный, то есть Если сильно давить Может что-то мы и увидим Ну, вот так, в общем-то, нормально Твердый Вес его В районе 735-800 грамм Может быть, чуть легче будет Посмотрим Но Все в норме Когда получаете Его нужно будет Помыть ферри моющим каким то хорошо за горячей водой а потом можно наносить акриловую краску это акриловый грунт любую какую вам надо уже будете красить сами то есть он готов по краске только обезжирить его надо будет все обычным моющим вот. можно в таком варианте получать чистый корпус, корпус не крашеный без всего, кроме впаянная сетка будет, ну, только сетка. Это будет в районе 200 гривен. То есть, кто там желает литковые свои ставить, ставить вот типа вот такого комплекта, вот такого комплекта, будет стоить 200 гривен. Только они грунтованы еще. Ну, как для меня, так с грунтом классно. Жду ваших комментариев. Это был Лебедев Денис. Все хороших урожаев и качественных вам маток. Всем пока. Заказывайте.